Наш эфир продолжает долгожданная программа Татьяны Минакер «Экскурсия в новую реальность». Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, здравствуйте. Я так вас видеть и счастливо порадовать, что, вы знаете, происходит возрождение нормальной жизни, я... Просто, вы знаете, в восторге, потому что мы фактически не жили нормальной жизнью полтора года. То есть, считайте, как 5 марта закрыли на COVID все, что можно было закрыть. Вот... Э уже полтора года мы, почти полтора года нормальной жизни мы не жили. И сейчас происходит какое-то возрождение, пускай не сразу, этот взрыв никому не нужен, но постепенное возрождение туризма в связи с тем, что я сейчас работаю как лошадь. Потому что просто экскурсии идут каждый день. Но это не потому, что я такая замечательная. Вот я часто вожу своих туристов в ресторан, предположим, в Саусалета, там в пригороде, безумно красивом Сан-Франциско. И вы знаете, там просто нет ни одного свободного места, это уже, как говорится, ни к моим экскурсиям никакого отношения не имеет, то есть туризм возрождается, и это, в общем, очень хороший показатель. Вот. Очень хочется верить, что очередного локдауна не будет, потому что ходят разные слуги, такие пессимистичные во первых они придумали новую версию этого и кстати в калифорнии вводят но ну, такое мягкий, мягкий такой рестрикт то есть рекомендовано одевать маски в общественных помещениях это уже но ну, это рекомендация это не требование ну поскольку это калифорния значит в общественных местах а еще я как-то смотрел шоу такера карлсона который говорит о том что эти алармисты которые паникуют по поводу глобального потепления их грызет зависть, вот этим удалось, так сказать, закрыть страну, убить экономику, а нам не удалось, так вот они как бы мечтают, что чтобы локдаун был, а причиной было, было вот это глобальное потепление, вот, дескать, мы закроем экономику, остановим машины и сразу поможем сохранить планету. И, и вы Ладно. знаете что оно звучит как абсурд как, как какой как будто в сумасшедшем доме но э, к сожалению мы сталкиваемся все чаще и чаще с вещами которые там скажем 10-20 лет назад о которых мы даже в кошмарном сне не могли э, себе представить. Вы знаете, человечество периодически захватывает массовые психозы. Вы понимаете, часто бывают движения, которые когда-то тогда кому-то казались справедливыми, сегодня они выглядят как абсолютный массовый психоз. Вспомните даже движение лудитов, которые ломали машины. Понимаете, их можно было понять, потому что они, машины... Ткацкие станки лишали каждого индивидуального ткача его заработка. Значит, вот, но с другой стороны, понимаете, если бы они продолжали ткать, то, условно говоря, рубашка бы стоила полугодовой заработок крестьянина. А так эти рубашки стали стоить, скажем, двухдневный заработок. Понимаете? То есть, как вам сказать, каждый имеет какую-то свою правоту, а когда эти люди, которые сказать, убиты горем по поводу воображаемого изменения климата а я всегда, когда мне какие-то климатологи, так называемые, что-то говорят, я им всегда отвечаю. Вы знаете, что все, вы согласны, помните, да, вы изучали, что был первый ледниковый период и второй ледниковый период, да? Они говорят, да. А вот что, почему вот вдруг между ними все растаяло? Что случилось? Людей ведь тогда не было, они не дышали, коровы, они же обвиняли, что коровы виноваты во всем. Значит, что они там воздух портят. Что, динозавры портили воздух? в тот момент лишь <соследование> и вы знаете, это всегда, вот одни столбенеют все эти, так сказать, э э родители за climate change, за изменение климата. А потом я говорю, а в 70-е годы я могу показать, все журналы Newsweek, Times были заполнены э угрожающими статьями, что наступает замерзание, что мы все замерзнем. Вот, э ну, ну и что ж, замерзли? Нет, не замерзли. 72-й год, 70 72 год, поднимите статьи в архивах. Э обложки журналов, мы идем к замерзанию, мы все замерзаем. Э все будет покрыто льдом завтра. Где лед-то? Где лед? Нет льда. Понимаете? То есть э, психозы массовые, они, конечно, страшная вещь. А вспомните крестовый поход детей. Тоже был массовый психоз, когда собирали детей и гнали их освобождать гроб Господень. Вы знаете, сколько детей погибло в этих крестовых походах? Причем они доехать-то не могли, не могли до Иерусалима, там на кораблях где-то что-то, без присмотра родителей. Полное безумие, что родители отправляли своих детей... от освобождать гроб господень понимаете, то есть предела сумасшествию нет и вы знаете, в чем еще трагедия современности, что массовые психозы распространяются медиа. вот например когда сумасшедшая Грета Тунберг, она вот какая-нибудь появлялась юродивая в Италии и она начинала что-то пророчествовать где-нибудь Особенно где-нибудь в не самой нищей части Италии Где люди были абсолютно безграмотные И верили в чему угодно Она могла собрать вокруг себя ну, В лучшем случае там 10 тысяч человек В лучшем случае И все на нее ходили, смотрели и это был единственный, так сказать Такой духовный, духовный опыт какой-то Духовный момент в жизни людей Которые отрывались от своей земли и вдруг они слышали какую-то юродивую, которая что-то такое э, безумно бормотала, и как будто им казалось, что у нее какая-то связь с небом есть. Вот сегодня вот такая безумная, э, так сказать, безумная юродивая – это Грета Тунберг. Только разница в том, что благодаря ее родителям, которые научились эксплуатировать ее талант, привлекать к себе внимание э, других юродивых, так сказать, более мелкого масштаба, э, значит, э, вот они научились на этом зарабатывать деньги, ее родители – причем, вы знаете, что самое-то смешное, когда она все это начала, думали, что ей лет 10-12, что-то, ей тогда было 16 лет, это уже официально во всех странах возраст, когда позволяется замужество, понимаете, когда в брак можно вступать. Проблема вся в том, что она была психованная анорексичка, а анорексики я имела дело, со своей... у меня были клиенты, у которых дети были нарексики. Обычно девочка 23 лет выглядит, как будто ей 13, что они не едят ничего, они не доедают хронически и часто гибнут от этого. Это, это психическое заболевание страшное, с которым очень трудно бороться. Вот. Так вот, это Грета Тундер, она нарексичка, она Она выглядел, выглядела, сегодня ей 18, она выглядит, как будто ей 14, понимаете? И поэтому вот все думают, о, дитя святое, дитя, на нее не зашло с неба, на нее не снизошло нечто такое вот, Что нам всем непонятно И мы должны ее слышать Потому что это Всевышний нам говорит Ребята, еще один, так сказать, крестовый поход детей Вот и все Вот она ведет освобождать гроб Господень Понимаете, если ей дают трибуну где-нибудь на чуть ли не организации объединенных наций, то это значит, что этот массовый психоз распространяется через медиа. И вот эта катастрофа сегодня, потому что если раньше такой юродивый сумасшедший мог, так сказать, одурить там и ввести в состояние психоза, там 10 тысяч человек То сегодня он сказать, 10 ми... сотни миллионов Вводит через средства массовой информации Потому что люди, которые Работают в медиа в основном Это люди Я даже вот, вы знаете Хочу выступить на Марк Левин Я уже тут выступала на его шоу И объяснить всем, почему люди, которые Работают в средствах массовой информации Вот такие американские, часто журналисты и Корреспонденты, это часто люди Которые, ну скажем прямо Не самые удачливые в жизни, понимаете и, и вот их ненависть к Америке, их ненависть к реальности сегодняшней, поскольку справиться они с ней не могут, они не могут часто заработать себе на жизнь, вот они начинают вот эту вот атаку на, на сегодняшнюю реальность. Потому что, понимаете, когда... Вот я смотрела очень интересно, есть, к сожалению, китайская киножурналистка, Лина, ее фамилия, если я не ошибаюсь, она делала документарии о разных людях, совершенно из разных, так сказать, областей американской жизни. И она вдруг поехала в Дакоту, где, в Южную Дакоту, где нашли нефть. И она там показывала, какие там люди работают. То есть там вдруг взрыв, и там нашли нефть, огромные залежи нефти. И вот она там показывала 50-летнюю женщину, которая все бросила. Приехала туда, дали ей какой-то гигантский трак, она зарабатывает 80 тысяч в год, или больше даже, что-то такое, между 80 там там такие, как она зарабатывает очень большие деньги. Для необразованного, по большому счету, человека, не имеющего компьютерной специальности. И показано, как вот там, сколько там таких людей, которые вот поняли, что они могут заработать, изменить свою жизнь. Она спит в кабине этого трака. Она одинока, но она понимает, что вот сейчас она заработает и купит себе дом, понимаете? И вот это совсем другой тип американцев. Они, они не думают о «climate change», не, не, не собираются на эти самые какие-то сборища, понимаете? И вот это очень важный момент. Это раз, а второй важный момент мы должны понимать. Вот, вы знаете, я, к сожалению, живу в таком городе, или, не знаю, может, это мое счастье или что, где очень много психически больных людей. Это по большому счету, знаете, «mental asylum» на открытом воздухе. И когда я езжу по городу, вижу, как они себя ведут, как они двигаются, как они выкрикивают бессмысленные крики какие-то. Вы знаете, мы, к сожалению, должны понять, что нормальных людей вообще очень мало. И мы должны ценить друг друга и переговариваться с друг с другом, и поддерживать друг друга. Потому что, когда мы окружены сумасшедшими, то они нам показывают на нас пальцем и говорят, вот он сумасшедший. И вы знаете, когда мы одиноки, а, к сожалению, сегодня очень многие республиканцы, люди, которые мыслят так, как я, так, как вы, они одиноки. Они окружены часто в семьях детьми с промытыми мозгами там, in там, с другой стороны, там, я вот, у меня трагедия у всех моих друзей, у них у всех дети выходили замуж, дочери за левых каких-то, сказать, ублюдков, там, вполне приличных людей, даже хороших, но у них абсолютно промыты мозги, они, у них у всех это левая промывка, которая существовала в Америке уже, сколько, почти 50 лет, мы этого не знали, потому что работали очень много, и сейчас это трагедия, и они, мы такие, как мы, мы одиноки. Мы, нам затыкают рот, мы должны молчать, но мы должны говорить друг с другом и понимать, что мы не одиноки и что мы совершенно не одни. Вы знаете, у меня вчера на экскурсии был совершенно неожиданный турист из Лос-Аламос, Нью-Мексико. Это то место, где создавалась американская атомная бомба. Вот. И вдруг этот человек мне произносит ну, просто мой текст. Он сидит рядом со мной в микроавтобусе, в мини вэне я веду экскурсию, и вот в перерыве он мне говорит, вы знаете, я приехал в Америку, у меня было такое чувство безопасности, такое чувство вот свободы. И вдруг это сейчас, это чувство безопасности и свободы стало исчезать, потому что я понял, что я боюсь говорить, я боюсь Оставить даже дом, я, то есть сейчас везде пошли грабежи по всей Америке, поскольку, так сказать, социально близкие коммунистам им сказали, что давай вперед, пожалуйста, можно грабить. И вы знаете, я поняла, что мы должны. Вы понимаете, вот если бы он случайно не заговорил, я вообще обычно на экскурсиях политических разговоров не веду и не поощряю. Но вы знаете, вот он произнес этот текст, и я почувствовала, что вот я не одна, и есть люди, которые мыслят так же, как я И это очень здорово Мы должны говорить, мы должны так сказать, показывать другим, что мы такие, что мы мыслим, о чем мы думаем, как мы думаем Чтобы люди, которые так же мыслят, как мы, и думают, что они одиноки, поняли, что они не одиноки вот. По Это, поводу, действительно, а, это значит, действительно очень значит, важно, того, вот, да? то, о чем вы говорите и извините, что перебил, просто сразу у меня всплыло в памяти выступление некоторых родителей по поводу протест по поводу внедрения в школы вот этой критической расовой теории. И это меня так вдохновило, что, ну, то есть я думал, ну все, задавили нас, ничего. У нас, к сожалению, в штате родители как бы, я не знаю почему. Родители, ну так, на кухнях, в эфире иногда высказываются, в соцсетях иногда. А вот так, чтобы прийти на собрание и сказать учительскому совету, что вы о них думаете, что вы думаете об этих теориях, о том, что происходит в школах, о том, как промывают мозги детям, что там у нас 158 тысяч разных полов, то есть кроме мужского и женского, еще там сотни разных, а вот последнее время в соцсетях мелькают ролики, такие видеоролики, где родители, причем разные этнические группы, и афроамериканцы выступают и белые, и китайцы, женщина была из китаянка по поводу того, что выступали против внедрения в школу вот этой расовой теории, и они справедливо говорят о том, вы, вы что, вы воспитываете ненависть, то есть вы доказываете, что если ребенок черный, то он обязательно жертва, то он обязательно жертва, а если ребенок белый, то он обязательно, так сказать, злодей изначально, потому что пигментация у него другая на, на коже, и, и вот это вселяет надежду, что все-таки стали звучать голоса протеста. Потрясающее вот. выступление было Татьяны Ибрахим. Вы знаете, вы, наверное, видели, Она прошло mm -hmm. просто на ура везде. Кроме того, вот Эндрю Гутман этот, Гутерман, I'm sorry, который письмо написал, забирая свою дочку из очень дорогой частной школы в Нью-Йорке. Понимаете, это, конечно, это здорово, что пошла ответная реакция, но это какое-то время займет. Вот именно родители должны понять, что они не одни. И вот для этого надо, конечно, это все просто поднимать и тиражировать, тиражировать и тиражировать. Вот. И по поводу вот этих сумасшедших я хотела сказать. Вы помните, у нас был разговор по поводу Сан-Франциско и бездомных, там и сумасшедших, и я написала статью в газете «Кстати», которую, редактором которой является Жанна Сундеева. Вот посмотрите, пожалуйста, вы сейчас видите эту, эту статью. Вот, сумасшедшие бездомные, я написала в этой статье. Значит, я показываю также саму газету. Это газета, кстати. Посмотрите, вот видите, да, у меня там очень много статей опубликовано. Кстати, если вы хотите почитать, например, о последней речи, о речи Сталина перед подписанием акта Молотов-Риббентров, потом у меня там очень интересная статья «Ошибка Юлии Латыниной», в общем, потом статья про... Дмитрия Быкова и его позорного так сказать, отношения к эмиграции, к нашей. Это, вы знаете, вы наберите, кстати, KSTATI a t i кстати, вот как, как, как случилось, так, так и слышится, так пишется по-английски, .NET. Кстати, Датнет». И, и там наберите, так сказать, можете Татьяна Минакер, и там масса других очень интересных пишет авторов. Вообще, Жанна потрясающий человек, редактор. Она и Коля Сундеев, ее муж, поэт, очень хороший. Я вот, хочу сказать, они, что наши и, радиослушатели знакомые. И вы знаете, она скала республиканская. И сейчас она организует демонстрацию в пользу Израиля. В общем, это потрясающий человек. И вы можете кликнуть на эту газету, заодно и поддержите их своими кликами. Вот, я, бы, я бы была бы очень рада за нее. Возвращаясь к нашим другим разговорам вот по поводу расизма и так далее, 19 июня был отпра... введен новый национальный холидей, так сказать, праздник. Это, конечно, будет, так сказать, очередной праздник для, для работников государственных, которые все равно не работают. И я думаю, что если они вообще все рабочие дни сделают праздниками, то никто этого не заметит. У меня такое подозрение. Вот. Но, в принципе, это 19 июня, значит, это день прокламации вот, освобождения от рабства, 1865 год. И... После этого пошла поправка, 13-я поправка Конституции о запрете рабства. Но на самом деле вот для таких, как мы, таких, как я, 19 июня – это день совершенно особенный. И почему, я вам сейчас скажу. 19 июня на электрическом стуле была казина пара спионов Джулиус и Этель Розенберг. Это были еврейские коммунисты, которые из чистого вообще коммунистического помешательства снабжали Советский Союз секретами, военными секретами. Вот, кстати, вот насчет Лос-Алломас, оттуда были секреты. И в том числе там целый ряд секретов, связанных с разработкой атомной бомбы. И вы знаете, это вообще, конечно, трагедия чудовищная, с одной стороны, даже не только потому, что эти люди погибли, а трагедия в том, что вот огромное число американских евреев, две трети практически из них, ушло в коммунистическую ересь от иудаизма. И вот все, что происходило все эти годы, вы понимаете, это... вот на самом деле результат и то, что сегодня происходит, это результат вот этого еврейского ухода от религии. Вы понимаете, какой интересный момент, что это началось еще, все на самом деле на территории Российской империи. То есть мы можем сегодня вспомнить визит московского раввина к Троцкому, который так сказать, попросил там помощи от погробов, на что Троцкий сказал, что он не еврей, а коммунист. Понимаете? Вот этот момент. Сегодня для меня безумно интересен, потому что, как ни странно, вот меня часто спрашивают на разных там, так сказать, сборищах, вот почему, и спрашивают часто не евреи, меня спрашивают, почему американские евреи так ненавидят Трампа. Это ну, не все, конечно, потому что есть невероятные протрамписты, есть группа американские евреи, евреи за Трампа, русские евреи за Трампа и так далее, но тем не менее 60% как минимум из них люто, люто его ненавидят и голосовали за Байдена не потому, что он такой уже красноречивый, здоровый, умный красавец, а просто, просто только чтоб не Трамп. Они бы и за обезьяну голосовали только чтоб Трампа не было. И вот эта дикая лютая ненависть к Трампу – это безумно интересный феномен, потому что он, как ни странно, вот это мало кто понимает из тех, кто приехал сюда, вот как мы приехали в 70-е, 80-е, 90-е годы, те, кто не жили здесь, не родился здесь, нам очень трудно это понять, потому что мы не присутствовали при этой чудовищной трагедии казни Розенбергов. Наши родители при этом не присутствовали. Вот это то, что невероятный момент, он невероятно разделяет российское и американское еврейство. И вот это, об этом бы я хотела сегодня поговорить, потому что я встречалась с сыном Розенбергов. Такой Роберт Мирпол, он был усыновлен, взял другую фамилию. Это совершенно отдельная песня. Я написала об этом статью в Jerusalem Пост, которая называется Трамп and Don't Трампа, Анту Джус, о двух евреях, которые, так сказать, имели отношение к Трампу. И вот начнем мы сегодня с первого. Это был Рой Кон. Вы знаете, почему вот это связано с э, трагедией э, казни Розенбергов? Дело в том, что Рой Кон, он был ментором Трампа. Это был человек, с которым Трамп был связан неразрывно. Его называли второе «я Трампа». Это был человек, который его воспитывал. Это был человек, с которым он просто был не разлей вода 13 лет. Это был человек, который перед смертью сделал последний звонок, это был звонок Трампу. И который говорил всегда, про которого Трамп всегда говорил, что он вот, всему у него научился. Я вам сейчас это покажу. Вот я хочу вам показать фотографию этого Роя Кона, вот он сидит в своей роскошной квартире, вы видите ее, да, фотография да, да, да. Вот, он сидит в своей роскошной квартире со своим портретом рядом с молодым Трампом. Причем, как Рой Кон пришел к Трампу? Дело в том, что у отца Трампа, да, еще раз, что такое Рой Кон? Рой Кон был внуком невероятно богатого человека, это был, так сказать, игрушечный фабрикант, он был обожаемым, единственным сыном Матери, которая то, что называется, даже в летний лагерь с ним ездила и он жила с ним до, до своей смерти. Он был э, проди, он закончил университет в 19 лет, он был юристом и он стал, в общем-то, одним из самых таких видных юристов, вокруг которых собирались все знаменитости в Нью-Йорке. Но это было, сказать, до этого он был юристом Фреда Трампа от отца Дональда Трампа. И первое, что он для него сделал, это был очень интересный момент, когда у Фреда Трампа были 39, он был лендлорд, колоссальный лендлорд, у него было 39 проперти в Нью-Йорке, и вот он, его судили за дискриминацию. И э, на что Рой его спросил, что делать вообще в этой ситуации, он говорит, э, значит, пошли их подальше, суди их, сказать, контр, сделай контр-лоус-юд, то есть суди их сам. И то, как он себя повел вот в этом, в этом э, так сказать, судебном процессе, настолько восхитило Трампа, что он его взял к себе, от отца забрал его к себе. Он, Рой КОН стал его постоянным юристом, и лоером так называемым. И вы знаете, что, еще раз я говорю, что про э, э, Роя говорили, что он второй «я» Трампа. И вот этот еврейский лоер, как это не смешно, самое главное, мы забыли сказать, что он и был тем человеком, который посадил на электрический стул Итель Энджулиас Розенбергов. Он был правой рукой Маккарти во время этих э, всех э, так называемых вичхантов или как охота на ведьм, которые по сегодняшний день многие американские евреи считают охотой на ведьм. Что не было никакой угрозы коммунизма, ее не было. И все, что вытворял Маккарти, это вообще было просто желание уничтожить евреев и делал он это руками этого Роя Конна. Руикон был правой рукой Макарти. Более того, он был человеком, который настоял. Там можно было избежать этой казни. Но он был человеком, который настоял на том, чтобы эту пару шпионов-коммунистов, чтобы их казнили. И вот этот момент, вы понимаете, как была разделена Америка, еврейская Америка и вместе с ней вся Америка, потому что даже сегодня в очень многих фильмах вспоминают вот это время, как, которое, вы знаете, вряд ли вот так много было ситуаций, вообще вот это Этель, и Этель Розенбе была единственной женщиной в Америке, которая была казнена не за убийство. Потому что там были не случаи, там, где были казни женщины, там за убийство мужей, там, любовников и даже детей. Но вот это был единственный случай, когда женщину казнили. И вы знаете, Америка была вся разделена. И вот тут это очень интересный момент, который мы должны понять, прежде чем видеть этот конфликт, ту ситуацию, которую сложилась казнили как раз вот в день этот Джунтин, 19 июня 1953 года. И вы знаете, вся Америка была разделена, и вот вы должны это понять. Значит, мы уже говорили, я прошу прощения, если где-то в чем-то я повторяюсь что вот евреи которые приехали сюда значит сначала это была война волна из германии это были 840-е годы золотая лихорадка и так далее потом когда российские евреи стали приезжать после убийства александра II в 1881 году то американские евреи уже были такие так сказать устроены такие благополучные что они даже вообще так сказать смотрели на русских евреев как на низший класс даже между ними в течение там чуть ли не 40 лет не было даже браков настолько это были разные так сказать entities. вот потом начался приезд самый мощный это погрома 903 905 годов огромная волна евреев из российской империи и конечно уже вот эта волна из российской империи огромная она была невероятно заражена коммунизмом и его первой ступенью социализма вот посмотрите на берни Сендерс вот классический пример это сын вот такого польского еврея польского еврея, который приехал э, вот, в, в те времена как раз. Полностью зараженный коммунизмом, профсоюзник его отец был и так далее, и так далее. Посмотрите, что он воспитал. <coughs> вот. И уже многие евреи в те времена были настолько заражены, э, будем так говорить, коммунизмом социализмом, а это ведь идет с атеизмом, что э, поверхность, э, при вот это... Гавань вся, около элис где вот эта статуя свободы, там просто плавали талисы, вот эти религиозные накидки евреев, в которых они молятся. Они выбрасывали их, думая начать новую жизнь. Да, евреи были опрессы, они были задавлены в Российской империи, чудовищно задавлены, в полосе, жили в черте оседлости. Нищета была сумасшедшая абсолютно. Вот. И, конечно, они бредили о равенстве, о равных возможностях. Вот они стремились к равенству, и понятно, что коммунизм, который это равенство им обещал, это было светлое будущее, если не всего человечества, то для них-то точно. Именно поэтому они так тянулись ко всей этой коммунистической идее. И если еще 20-е годы были годами невероятного расцвета, их называли, так сказать, Рокинг. Это рокинг, ну, совершенно как рок какой-то был, в хорошем смысле я имею в виду, как танец. Это было время невероятного экономического расцвета, это было время, когда Европа была разрушены Первой мировой войной и американцы начали восстанавливать и безумно хорошо на этом заработали когда американский доллар поднялся в цене так что какие-то нищие писатели могли ехать и жить прекрасно в Париже на совсем маленькие американские деньги, потому что там была такая уже нищета после войны, что можно было, американский доллар стоил безумно дорого, и, в общем-то, промышленность поднялась невероятно, начала строить военная промышленность, то есть вот это были годы невероятного рассвета, но... Это все остановилось 29 октября. В октябре 29 года рухнула биржа и началась Великая депрессия. Ну, надо отдать должное, сказать пару слов еще, что многие сегодня экономисты и тогда уже говорили, что если бы не начали выступать, так сказать, если бы правительство не делало то, что оно делало, Рузвельт пришел к власти, то, что оно делало, чтобы как бы помочь, то Великая депрессия закончилась бы гораздо раньше. Но вот, к сожалению, началась Великая депрессия, это было чудовищное время в Америке, я разговаривала с людьми, которые от нее бежали, многие бежали в Аризону, потому что продав за 100 долларов машину в Нью-Йорке, в Аризоне можно было на эти деньги прожить целый год, скажем так. Бежали в дешевые штаты, чтобы выжить То есть, ну, вы знаете, глаза у людей, переживших депрессию Мне напоминали глаза ленинградцев, которые пережили блокаду Когда они рассказывали о блокаде То есть, действительно, было чудовищно тяжелое время И вот тут, конечно, те евреи, которые, э, так сказать, были заражены коммунизмом У них началось это все, началось, ну, будем так говорить Обострение этой болезни, скажем так, невероятное Потому что вот здесь... Безработица, люди стоят в очередях за бесплатной едой, по стране движутся, движутся армии безработных вы все читали, наверное, книгу Грозди гнева» Стейнбека, где там грузовики там с фермерами разорившимися, они, правда, грузовики имели, чего <свот> во всем мире никто не имел, но, тем не менее, они были разорены, не двигались в Калифорнию, где можно было работать и как-то жить, и какой-то какой шанс был лучше выжить. Вот. И надо сказать, что в чудовищное время и тут газета «Нью-Йорк Таймс» печатает совершенно фантастические отчеты вот этого Волтера Дюрантия, который сидит в Москве, а он был директором бюро, директором бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Ему подсунули красивую русскую женщину, из него сделали просто сталинскую марионетку. И все, что... Они все, что сталинское правительство хотело, он все докладывал в Нью-Йорк Таймс. И вот он стал, этот Волтер Дюранти, кстати говоря, ему дали полицейский приз за журнализм, жизнь штука несправедливая, вот он заполнял и не только он, целый ряд таких, как он работал, и вообще, так сказать, половина писателей Европы в тот момент тоже были заражены коммунизмом, и когда они приезжали в Советский Союз, им устраивали потемкинские деревни, устраивали то, что устроили Сандерсу, когда он приехал на свой медовый месяц. И вот представляете себе, что идет этот... Значит, Идет этот поток пропаганды о том, какой рай Советский Союз, какой там вашу мать коммунизм и какое счастье А самое главное, что совершенно чистая правда, в Советском Союзе не было безработицы Более того, там заставляли работать тех, кто не хотел Возвращаемся в программу Татьяна Минакер «Экскурсия в новую реальность» И нам сегодня повезло, вот Даняна, есть лишних там, минут 15 <laughs> после, после э, вершины часа, мы еще сможем продолжить наш разговор. Вот Так я хотела вернуться э, к тому, что вернуться к этому процессу. И вот тут начинается от Великая депрессия. И с одной стороны, действительно, эко экономика ужасная, э, масса безработных э, связана с этим, там, нищета и так далее. А с другой стороны... Пропаганда советская работала как вы знаете, первое, с чего все начиналось, это была советская пропаганда. Работали коммунисты, которых в Америке было, которые считали, что это надо нести людям. Понимаете, это коммунизм – это ведь религия, по большому счету, это квазирелигия, вместе с, там, со всеми идеалами рая там, и так далее. Ад для них – это капитализм, а коммунизм – это рай, рай, построенный на земле. И вот они решили, что этот рай уже построен, что он строится, вот как, что рай Строиться. И вот в этот рай надо немедленно как говорится, идти или строить его здесь. Значит, ну, самые такие рьяные, как вы помните, мы уже тоже говорили на эту тему, они собрались где-то в начале 30-х годов, несколько кораблей, там их были десятки тысяч американских евреев, коммунистов в основном, еще просто каких-то коммунистов, и они поехали в Советский Союз строить там коммунизм. Закончили, закончили, как вы знаете, они трагически все, мужчин в основном расстреляли через какое-то время, а женщины, кто в Казахстане выжил, кто в Сибири, Многие вернулись потом в Москву, а потом, когда началась еврейская обратная эмиграция 70-х годов, они уже по еврейской линии, по настоянию своих детей, часто родившихся в России, уже выезжали обратно в Америку и, как я говорю, целовали тротуар в Бруклине. Но, вот, Напомню, еще прекрасная книга на эту тему написана. Сана Красиков, The Patriots. Она сама американка, и она 10 лет писала эту книгу. Интервьюеры тысячи людей, которых еще тогда были живы, или 20 назад они еще были живы. Вот. Так вот, э, э, это первая часть. А остальные, которые никуда не поехали, вот такие, как эти розенберги, они, я тоже могу их понять где-то, потому что, вот представьте себе, началась война. И хотя даже та же «Нью-Йорк Таймс» врала до последнего момента, будучи чуть ли не на стороне фашистов, о том, что происходило в Варшавском гетто, об этом никто не говорил, чуть ли не до 1944 года. То есть И вдруг вся эта информация взрывается. Взрывается информация Холокаста. Зенхауэр привозит два самолета фото-кинокорреспондентов в те лагеря типа Дахау и Бухенвальд, которые американские войска освобождали. Они снимали все эти ужасы, эти трупы, эти инструменты-пыточки и все. И, конечно, все это... Вы знаете, плюс к этому, ведь те американские евреи, которые сюда в Америку приехали, скажем, даже в 905 году, они... Еще по, особенно те, у кого в Польше жили родственники, ведь очень Польша же была самостоятельным государством, и она могла, они переписывались до 1939 года, они имели, даже ездили друг к другу как-то, и они имели связь с этими польскими родственниками, они вдруг понимают, что вся их польская еврейская семья убита расстреляна, сожжена в Треблинке, сож... идут процессы. И вы понимаете, на американское еврейство это произвело чудовищное, совершенно справедливое впечатление. Понимаете, один из евреев, узнав, что случилось с его семьей, он просто в Сан-Франциско пошел, бросился с моста Голденгейтбридж, он не мог этого пережить. Понимаете? И вот получается такое разделение, что с одной стороны чудовищный фашизм, а с другой стороны рыцарь на белом коне это красная армия которая всех спасает которая борется с этим фашизмом защищает евреев дает им право жить вот это вот это, этот момент вот тут надо остановиться они ведь не знали что сталин начал вторую мировую войну они не знали что он отправил вон делегацию франции и англии которая его, ему предлагало до 1939 года объединиться против Гитлера. Они не слышали его речи к, к Политбюро, которую он произнес перед подписанием пакта болотова Рибентропа о том, что нам нужна эта война. Эта речь сейчас везде напечатана, ее все читают. Нам нужна эта война. Если, если Гитлер не начнет войну с Польшей, то, то вообще войны не будет. Он хотел войну, он хотел войну, чтобы войти в Европу. И он, он получил, ее, он в нее вошел. Он завоевал Европу. Понимаете? Все произошло, но ну, он подумает, что ну, погибло там 60 миллионов человек. Кто считает? Сталин сам говорил, что жизнь, гибель одного человека это трагедия, а гибель миллионов это статистика. Для него это была статистика. Понимаете? И э, что происходило, что... Вот в этот момент а, американские евреи всего-то не знали. То есть для них было противостояние, вот с одной стороны, как и для нас, для нас ведь это тоже было противостояние. Это был фашизм, это был полный ужас. Немцы, а с другой стороны, светлое будущее человечества, коммунизм. И все слышали слова Хрущева, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Мы уже выросли с этими словами. Понимаете? И вот тут сидят американские евреи, которые, так сказать, где-то могли встречаться вполне с антисемитизмом в Америке тоже, потому что иранцы были настроены довольно антисемитски. И среди протестантов тоже были, так сказать, лютеран, люди, люди, которые не всегда, так сказать, сильно любили евреев. Но, понимаете, не было такого дикого массового антисемитизма, как, как, как он был в России, я уже не говорю про Польшу. Но вопрос другой, другой в том, что они видели в коммунизме равенство, они видели в коммунизме, наконец, избавление вот этого опрешина, этого, этого страха быть оплеванным, страха быть униженным и так далее, и так далее. И вот вдруг... Появляется возможность, кто-то подходит, и появляется возможность, и они видят вот в этом Советском Союзе светлый сияющий рай. вот Они же ничего не знали, они ничего не знали ни о лагерях, и главное, что и слышать не хотели. Не хотели слышать, потому что уже в 1946 году приехал Марголин, такой был человек, польский еврей, отсидевший в советских лагерях, с книгой об этих лагерях. Его, его, на него плевали, никто его слышать не хотел. И более того, все, что приходило оттуда негативное, все замалчивалось, дотаптывалось, запихивалось под ковер. Вот он, сияющий образ коммуниста советского, который пришел и освободил евреев из концлагеря. Вот, вот такая ментальность у них была. Понимаете? И они, естественно, вот для них это было, естественно, вот какой-то момент, что Советский Союз, вот это защитник, он прекрасный, это рай, там равенство, там все работают. Они же не понимали, для них слово работа, вы понимаете, в чем ужас? Вот что еще очень страшно для американского мышления? Для американского мышления слово работа связано с деньгами, за нее платят. Понимаете, вы можете купить одежду, вы можете купить обувь, вы можете купить еду, вы можете снять квартиру или даже купить квартиру или даже купить дом и жить в нем и, и садик иметь. Если если вы работаете, вы все это можете. Они не понимали, что в Советском Союзе слово работа это не означало, она не означала невозможность купить одежду, невозможность купить обувь нормальную, невозможность купить еду нормальную. Я уже не говорю про жилье. Понимаете? Люди в бараках жили до буквально там х годов. И, и, и я видела уже, я в 2005 году ездила в Ленинград, там до сих пор в коммунальных квартирах. Я была в своем собственном доме, где я выросла. Там до сих пор из коммунальных квартир выходили те же самые люди, которые выходили при мне 20 лет назад. Понимаете? Э, Но ну, американцы-то этого не понимали, они думали, что если все работают, это значит, что все имеют все. Вот, вот в чем весь ужас. Они не понимали, что можно работать и ничего не получать. У них это в голову не приходило. Понимаете? И поэтому вот это их... Вот почему я, я, я сейчас адвоката дьявола разыгрываю, потому что я здесь могу что-то сказать в оправдании этих розенбергов, которые хотели победы коммунизма и Советского Союза, потому что это работа, все сыты, все, все сыты, у всех есть жилье, все одеты, все замечательно. И это, это светлое будущее, и это равенство». Без антисемитизма Они ведь не знали, что в том же 1953 году В котором их посадят на электрический стол Уже все евреи Ленинграда и Москвы Были уволены с работы Это было за несколько недель до смерти Сталина И что стояли уже э, Эти самые вагоны Причем вагоны для скота Те самые, которых перевозили немецких военнопленных до этого Для того, чтобы депортировать евреев в Сибирь на дальнюю, э, э, В Сибирь Понимаете? И я сейчас забыла это место, где уже были бары построены есть на эту тему фильм в очень хороший об этом всем вы понимаете и я могу вам сказать что были убиты все еврейские поэты был закрыт журнал советишь game еврейский язык был вообще запрещен так сказать когда моя бабушка с мамой разговаривали найдешь они боялись что-то услышат Понимаете? И, э, в общем-то, практически в э, э, евреев только не плевали, да и плевали. Трамваях, понимаете, в тот момент. Это был такой взрыв антисемитизма, причем он инспирировался газетами. Э, так сказать, я видела, я, я была маленьким ребенком, как не смешно, но я помню, когда ты проходил мимо газеты, там стояли люди. Газеты это же было место, где люди обсуждали вот и слышивали проклятые жды, там все такое. То есть, понимаете, они думали, что нет антисемитизма в Советском Союзе, потому что это была основная тема советской пропаганды, рассчитанной на Америку. Эта пропаганда доходила как она и сегодня доходит понимаете вот в чем все дело что пропаганда всегда была пропагандой и там всегда работали люди и причем очень хорошо зарабатывали на этом понимаете и что могу сказать что можно здесь немножко понять этих так сказать розенбергов которые думали что вот они служат светлому будущему человечеству они были коммунистами муж и жена и ну, там целая семья была, там, собственно, в этом Лос-Аламасе, -А из которого приехал мой турист и где делали американскую бомбу, работал этот Green Глаз, Дов Глаз, это был брат жены Розенберга, там же участие принимала его жена, и там еще Собел была, там целая группа была людей, которые занимались вот передачей этих военных секретов. И... Э мне не нужно, чтобы мне объяснять, что эти секреты очень помогли в военной системе, так сказать, у меня дядя физик, который, так сказать, работал в Шарашке в те годы. Он был арестован в 1946 году и ровно 10 лет отсидел. Потом его реабилитировали, естественно, как всех остальных. Так же, как и Королёв сидел в шарашке. Вот. Надо сказать, что он говорил, что благодаря вот этой информации они были избавлены от огромного количества экспериментов и опытов, потому что эти опыты сделали за них американцы. Вот. И э, что вам сказать? Э, действительно трагедия, потому что она была матерью, Этель Розенберг была матерью двух детей маленьких и вот вы знаете, эти дети были там впоследствии усыновлены об этом я еще отдельно буду поговорить но вопрос в том, что вот этот момент разделения Америки Америка разделилась, когда начался процесс Розенбергов, Америка разделилась и вот Рой Кон он был как раз правой рукой Маккарти, вот этого гонителя коммунистов, и он добился того, чтобы их посадили на электрический стул. Он был прокурором на этом процессе, и это его, так сказать, и, и американские евреи ему этого простить не могли. Почему? Потому что в этот момент, вот учитывая эту, эту интеллектуальную обстановку, вот евреи, которые считали, что э, фашизм, и антикоммунизм – это одно и то же. И смотрели на антикоммунизм, как на антисемитизм. Вот они его воспринимали как угрозу самим себе. Они, воспри... они воспринимали антикоммунизм как антисемитизм, потому что они были коммунистами. Вот в чем тебя беда их. Но не все. Рой он коммунистом не был, он был как раз совсем наоборот. Он был не только антикоммунистом, он был невероятным патриотом Америки. И один из его биографов пишет, что обычно он в баре, когда напивался, он прежде чем ⁇ Гад блес Америка ⁇ эту песню, написанную тоже евреем ⁇ Орвином Берлином, он вообще из бары не выходил. Значит, три раза он должен был спеть эту песню «God bless America», после этого он шел домой спать. Вот. И вот этот человек, этот Рой Кон, который на этих всех процессах Маккарти, а, по сегодняшний день, я вот только сейчас читала статью Vanity Fair в журнале, они пишут, что это все был ВИЧ-хан, что коммунисты никак, никакой угрозы не представляли, что все было замечательно. Послушайте еще раз видео Юрия Безменова, который абсолютно этого кгбистского э, человека, который из КГБ, который... Удрал в 1982 году и очень четко все расписал, что делает КГБ и что делает коммунистическая пропаганда для того, чтобы деморализовать Америку. И это то, о чем говорил Рой Кон. Он говорил вот во время этих процессов, после процессов над коммунистами, он очень четко все сказал что единственное что я могу четко понять и это должны все понять что коммунистическая партия это не политическая партия это криминальная это криминальный заговор и их задача это уничтожение это, это свержение американского правительства с путем сабверсии или путем силы и что основная работа коммунистической партии в Америке – это шпионаж в пользу Советского Союза и доставка им любой информации, которую можно достать. И Это то, чем занимались Розенберги, к сожалению, потому что они верили в коммунизм. Вот это, вот, вот, вот, вот это была их, так сказать, работа. И возвращаясь опять же к этому Ройкону, почему мы опять о нем говорим и как это связано с Трампом? он, значит, после того, что заканчивается его работа с Макарти, он начинает работать с отцом Трампа, и он ухитряется вот этот суд, который на Трампа, на, на Фреда Трампа, на отца Трампа, его обвиняют в дискриминации, что он не хотел черных селить в апартменты, которые ему принадлежали в Нью-Йорке, и, вы знаете, Рой Кон выигрывает это дело, он доказывает, что там... Ну, во всяком случае, вины на них не повесили. И вот это была стратегия, когда уже Трамп взял Роя Кона как своего юриста, это была стратегия, которую он, который он научил Трампа, и которой Трамп следовал всю свою жизнь, и мы сами это с вами можем это наблюдать. Значит, никогда не сеттл, не никогда не договаривайся, никогда не сдавайся. Это первое. Это три пункта. Второе counter то есть атакуй против сразу. Сразу начинай судить против и атаковать против. То есть тебя судят за что-то, ты суди их немедленно и немедленно их атакуй. И третье, неважно, что случилось и как глубоко в грязь ты попал. Обвиняй, объявляй победу и не, никогда, никогда не... не так сказать, не принимай поражения, не объявляй поражения и не говори, что я получил, еще я потерпел поражение. Вот эта стратегия, это стратегия Роя Кона, и этой стратегии он научил Трампа. И мы с вами наблюдали, что Трамп все три пункта выполняет безукоризненно. Когда у него начались все эти проблемы с его там предав, предающими его людьми, а он бегал по Белому дому, люди говорили, и кричал, где мой Рой Кон, где мой Рой Кон, Рой Кон уже умер тому времени. И вы знаете, сам Трамп писал, что самое главное у Роя Кона, это была невероятная преданность, лоялти, преданность была невероятная. Если он был предан человеку, он был, он был предан невероятно Трампу. Вы знаете, и возвращаясь, вот третье, о чем я хотела рассказать уже, я хотела рассказать о своей встрече с сыном и внучкой Розенбергов, вот этих, которых казнили на электрическом стуле. Несколько лет назад я написала об этом статью в Jerusalem Post, которая называлась «Donald Trump and two Jews». Вот второй джу, второй еврей, это как раз был Роберт Мэрпола. -Мэр о первом еврее Рой, Рой Коннер я рассказала. А второй, это был, э, а второй это был Роберт Пол это был сын вот этих Розенбергов, которых казнили на электрическом стуле. Вы знаете, это была потрясающе интересная встреча, именно потому, как, что я увидела, вы знаете, абсолютную ублюдочность, абсолютное ничтожество левого либерального еврейства. Потому что там, э, это было в Марин, графство Марин, это самое леволиберальное графство в Калифорнии. Вот, там собрались слушать его, вы знаете, такие вот, знаете, люди, которые вот, знаете, коммунисты, троскисты, хиписты, еще живущие, и они смотрели на него как на сына мучеников, как на такую, знаете, мелкую селебрити, а он абсолютно ничтожество, он тоже юрист, но он никогда не зарабатывал деньги своим, своей прямой профессией, он организовал фонд помощи детям там, заключенных каких-то, детям профсоюзных работников в разных там, странах. В общем, фонд помощи каким-то там детям. При этом, когда я его спросила, а где помощь детям израильтян, убитых в террористических актах? Почему вы им не хотите помогать? Он говорит, мы не помогаем иностранцам. Я тут же вспомнил ответ Троцкого Равину Московскому «Я не еврей, я коммунист». Вот он как раз не еврей, а коммунист. И не просто коммунист, а как все коммунисты обычно, он заканчивает ненавистью к Израилю. Посмотрите на Берни Сандерса. Это всегда одно и то же. Это всегда приходит к ненависти к Израилю, потому что Израиль это – это святое для евреев. А они уже не евреи, они, они коммунисты. Это совершенно другая порода людей. Понимаете? И вот Встреча с ним была невероятно интересна, потому что, во-первых, он был настолько бездарен, как оратор. Понимаете, юрист должен быть оратором. Если он не может говорить на суде, ему там нечего делать, ему надо идти работать поваром, там, слесарем, кем угодно, где не надо открывать рот. Этот человек говорить не мог, там все сдохли со скуки на третьей минуте. Там даже преданные, сказать, преданные троскисты начали уходить постепенно куда-то там в туалет, а потом никогда не появлялись. Вот. А второе, это, был уже, это было уже время, когда «Венона Проджект» был опубликован, то есть были декларации где классифицированы секретные все документы, связанные с шпионской деятельностью, записи разговоров. Да, да, они были, были шпионами, хотя большинство вот, в тот период, я вам говорила, что Америка разделилась, и многие считали, что их просто чуть ли не из антисемитизма на электрический стопы заняли, что шпионами они не были. Нет, они были шпионами. И более того, был на проект опубликован, и генерал Судоплатов, КГБ генерал, он на смертном адре признался, что он их вел, и в мемуарах своих об этом написал. И более того, в, значит, в 2008 году 91 год Мортен Собелл, который сидел по этому делу, а сидел, знаете, где до закрытия тюрьбы Элькатрас Сан-Франциско, он сидел там, где сидели самые опасные федеральные преступники. Вот он там сидел. Так вот, он признался, что да, мы были шпионами, мы шпионили и так далее. И когда я я дошла к этому Роберту Мейерполу, почему он Мейерпол, его усыновили, его усыновила голливудская пара такая там, потому что родственники, никто не хотел этих детей брать после казни, они боялись вообще. Вы понимаете, опять же, я сказала, что американские евреи разделились, и все, далеко не все поддерживали коммунистические взгляды семьи вот этих Розенбергов, далеко не все. Понимаете, возьмите ту же семью Майкла Сэвиджа, там, скажем, его отца, там, вот такие, у которых какой-то был свой бизнес и так далее. Такие люди смотрели с ужасом на Розенбергов и смотрели с ужасом на эту коммунистическую идеологию, особенно те, кто уехали с России в 20-х годах, потому что они уже видели, на что коммунисты способны. Что это, это грабители-убийцы, они это знали, те, кто уехали в 20-х годах. Понимаете? И вот это разделение в Америке было абсолютно чудовищным, поэтому даже детей этих родственников брать не хотели. Их взял Мир Пол, который был композитор в Голливуде, вырастил их. Вот, и э, они эту фамилию так и носили, Мир Пол. И вы знаете, надо э, сказать, что он абсолютно не просто коммунист, а человек, который ненавидит и Америку, и Израиль. Вот. И когда я с ним говорила, я говорю, ну как же вот там то сё? он говорит, вот у меня моя дочь, а дочка его всего-навсего тоже юрист, и она в этот момент судила всего-навсего NSA, то есть она судила не в этот момент, чуть раньше, National Security Administration, она судила за то, что та подслушивала их разговоры, ее интервью в тюрьме, она была лойером Аль-Каиды мусульман, которые хотят уничтожить Америку. Более того, они после этого вдвоем поехали на выступать перед Middle Eastern Children Alliance. Это организация самая антиизраильская в Америке, а когда она судила американское правительство, National Security Administration, за то, что та подслушивала разговоры в тюрьме террористов мусульманских, как вам нравится эта девушка, да? так ее поддерживала... Каир, это знаете, Council of America Islamic Relation. Это организация, но ну, это такая скрытая про исламская террористическая организация на территории Америки, довольно крупная и богатая. Вот. То есть, понимаете, я к нему подошла, после я послушала все это, послушала, и говорю: вы знаете, ваши родители предали Америку, Соединенные Штаты, а ваша вся семья, вот вы и ваши дети, они предают еврейский народ. Я ему прямо это в лицо сказала про остальных людей. Вот и все. И вы знаете, вот есть люди, у которых это какая-то болезнь просто. И э, что я могу вам сказать, что э, очень тяжело, очень страшно, но во всяком случае вот этот день, 19 июня, день казни Розенбергов, я думаю, что все евреи должны очень серьезно задуматься о самих себе, о том, во что они верят, о том, кто их родственники, во что верят их дети, во что верят их родственники. Потому что вот э, это казнь – это очень важный момент в, в истории американского, и не только американского, вообще это очень важный момент в истории российского, в том числе еврейства. И вот тут я опять возвращаюсь к излюбленной теме что Вы помните, что в Библии сказано, что Господь говорит евреям, которые от него отвернутся, что будут наказаны не только они, но и их дети до четвертого поколения. Вот мы сегодня, и, к сожалению, наши дети, мы это наказание хлебаем, потому что наши дети, дедушки и прадедушки, отвернулись от Всевышнего и пошли в эту ересь коммунизма. И даже то, что сегодня происходит в Америке, и то, что мы еще получим, а это еще только начало. Я, знаете, я отношусь... Знаете, есть анекдот про оптимистов и пессимистов. Пессимист говорит, что хуже быть не может, а оптимист говорит, что нет, может. Так вот я отношусь к таким оптимистам, понимаете? Потому что то, что сегодня... Вот, в общем-то, науисканные, как это не смешно, часто э, американскими коммунистами в этих медиа черные громят, как они громили в России, там не, они были не черные, они были белые. Там были белые рабы, здесь они черные, вся разница. Вот это, вот надо, чтобы эти громилы пришли к ним в дом чтобы они их били, вот тогда они, только тогда на них что-то начинает доходить. Я услышала много таких историй, как один левый-левый либерал, когда он застрял на мосту Golden Gate Bridge, где BLM там устроила представление, остановила все движение, и черные бегали по, по крышам машины, и там били стекла в машинах. Он за три часа, пока он стоял на этом мосту Голден-Гейт, он абсолютно конвертировался из либералов-консерватора. Понимаете, Вот им всем нужно по такому, так сказать, небольшому стоянию на мосту дать, хотя бы один раз. Вот тогда они начинают что-то понимать. Вот. И, собственно говоря, вот я призываю к тому, чтобы мы все думали, и опять же, я только вернулась из своей семьи, где абсолютно там младшее поколение частично совершенно промытыми мозгами. Ну, там есть диплом из Беркли, а Беркли это вообще-то не университет, это диагноз. Вот, это коммунизм хуже Кремля при Брежневе. Вот, и там этот Райх знаменитый преподает, который обамовский был экономист, вообще тоже коммунист, вот, и я могу только одно сказать, что мы все равно должны говорить, мы должны говорить, даже рискуя разрывом отношений, это то, что я делаю, Абсолютно. понимаете, и я всем это прошу вас, не бойтесь своих детей, не надо их бояться. Потому что лучше им сказать, пускай они на вас разозлятся, но постепенно до них это дойдет. Они переспят с тем, что вы сказали, и, может быть, начнет это доходить. Объясняйте им, что коммунизм – это страшно. Сегодня даже, сейчас даже губернатор Десанти, слава тебе Господи, подписал указ о том, что сейчас в школах будут преподавать ужасы коммунизма. Я готова пойти бесплатно преподавать там. Понимаете? Потому что это то, что ни одна религия в мире, ни одна не уничтожила столько миллионов людей, сколько уничтожил коммунизм во всех странах. Ни одна. Понимаете, я, как журналист, общалась с людьми из Вьетнама. Страшные истории. То есть, если рассказывать то, что мне вьетнамцы рассказывали, там врачи, которых, которые бежали на отлых судах, их там пираты ловили в море. и забирали жен, насиловали у них на глазах и забирали вообще, они больше никогда ни жен, ни дочери не видели, просто пираты похищали. И о том, как люди сидели в джунглях по три года и там одна женщина у нее на глазах мужу голову отрубили. Я такое наслушалась, что вам даже не представить, понимаете? То есть то, что коммунизм натворил в этом мире, нигде, ничего, ни одна самая страшная религия ничего не натворила. И в каких масштабах? Вот что весь ужас. Ужас в масштабах еще. Потому что эта религия распространяется через медиа. И вот медиа это самое страшное. Понимаете, вот с ними надо иметь дело. Но делаем, что можем, то, что в наших силах. Вот, так что спасибо за внимание. Я, как спасибо. говорится, свою проповедь в этот момент уже буду заканчивать, потому что я должна идти на работу. Спасибо огромное, спасибо. Татьяна. Татьяна. Спасибо. Ну и при том, что вы загружены, я знаю, сейчас это не помешает, если вдруг кто-то из наших слушателей решит посетить ваши края, и, так сказать, вы можете предоставить возможность познакомиться поподробнее с Калифорнией, с местами какими-то уникальными. Ой, вы знаете, я так счастлива, что я начала работать, вы даже себе представить не можете, потому что я люблю экскурсии, я люблю это чувство. Вы знаете, Сан-Франциско там безумно красивая природа, там пригороды, вы едете, эти заливы, эти виды с холмов. Ну, вы знаете, ну, нигде такого нет. Понимаете, это фантастическая природа, и вот самое главное, что это уникальное место, где стекаются три разные климатические зоны. С одной стороны, это Винная долина, это жаркий климат, где растет виноград. С другой стороны, это мир это Национальный парк секвойных деревьев, где самые высокие деревья в мире, потому что там на каком-то участке вот останавливается туман, и это влажность дают возможность им расти. Нигде такого тоже нет. С третьей стороны, это Сан-Франциско, который имеет уникальный климат, нигде такого тоже нет, это только 46 квадратных миль. Вы понимаете, что в Сан-Франциско один климат, а в 20 милях в аэропорту, какой 20? В 15 даже. В аэропорту совершенно другой климат. Даже говорят, тут погода в Сан-Франциско такая, в аэропорту другая. Я иногда еду из Винной долины, вы знаете, там 35 градусов по Цельсию, а в Сан-Франциско 17 градусов по Цельсию. Это 15 минут езды, понимаете? То есть, вот это перепад этих климатических зон, перепад перепады вообще ландшафта совершенно невероятный. Ну и плюс к этому небольшая силиконовая долина, где создано абсолютно все, чем мы сегодня пользуемся и чем 21 век отличается от 20-го. Мобильные телефоны, компьютеры, сканеры, браузинг, то, что мы можем заказать не знаете, билет самолет, сидя на компьютере, не вставая с дивана, все эти дейтабазис, это компания Oracle. Вот я делаю экскурсию по силиконовой долине и тому, что начала эту силиконовую долину, это Стэнфордский университет. Самый интересный университет, сегодня первый по ранкингу университет в Америке. Так что приезжайте, милости прошу, на моей экскурсии. Меня можно найти очень просто. Это travel travelart.center мой, мой веб-сайт. Travel, как путешествие, арт, искусство. art одно слово, точка, центр. Или мой email travelart at hotmail.com вот, а ну, на худой конец уже можно воспользоваться XIX века, э, скажем так, методом, это телефон 415-566-6308, 415-566-6308, только не рассчитывайте, что я возьму трубку, я все время на работе, я прихожу вечером, снимаю трубку и снимаю, оставляйте месседж, я вам отзвоню, и буду постараться не звонить вам по восточному э, времени, с учетом разницы во времени, да. Да, да. Так что большое спасибо за внимание. Спасибо. Хочу вас видеть на своих экскурсиях. Всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Всего доброго.